Тут <музык> союз нерушимый, республик свободный сплатила на велике. Великая Русь! Да здравствует, созданный волей народа! Великий могучий Советский Союз от вас отечества спустить наше свободное Дружбы народов надежный опод! Ёжик, Женя! Не, не, не, нас торжеству коммунизма ведет. Нас к торжеству коммунизма ведет. Трампа вам больно? Разбежались. Разойдись. Не хочу уезжать. Заня, пойдем, пойдем, Санечка, пойдем. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. А денежки-то у не особо. Так бы еще жить и жить! Хорошо, отдохнули. А моей... на прощание! Достояние я я моей семьи, да? Вы не думайте, все трезвые вообще. Просто чуть-чуть в шоке. Да, все шоковая терапия. Заводи. Ну все, поехали. Работает Андрей? Okay. Работает? Здесь морожку убрали с левой стороны по uh -huh. Там вот за лесом три озера, три говенковых. Uh -huh. Три говенковых? Да, три гавенковых. Первая, вторая, uh -huh. третья, гавенковая. Ну, не <с знаю, вот так вот называли люди. Природа радует сегодня. Солнышко более-менее сухо, ну сухо по погоде, а так-то уже потолкали. Предцеп слетел с калии. Здесь хорошо все. Оп. Слушай, бензин есть. Бензин есть. Бензин есть. А вот тут его нет. Нет, не бензин кончил, что-то другое. Ты когда не едешь, Ты же сам видишь. Глохнет так, как будто бензин кончился, блядь. А потом откуда он берется? Скапливается куда-то, что ли? На завод куда? Хочется. Мы там в яму влетели, там это самый доску с собой и Елка лежит вот так вот. Я чуть чуть ближе взял, она как в колесо в переднее. Тых! Вокруг так дым-дын-дын-дын-то. Да, ну Бам. Говоря, Вон, а видишь, же царапины такие. Приключения веселой четверки продолжаются У нас попал кусок древесины под покрышку Они его ковыривает. В 100 метрах от нас заглох каракат Подозрение на карбюратор Потом топливо не поступает, то есть гришатый карбюратор разбирается. Самый совершенный в мире мозг ржавеет без дела. Что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось? Утро. Всем привет! Пока! Чао-чао!